Положения, которых я говорю, они есть. Я предлагаю на ваш суд обсуждение вопроса на эту тему. YouTube, Почему их убрали из кабинета? Сергей Васильевич. Это технические вопросы, Сергей Васильевич. С кабинета убрали многое. Загружается вот этот раздел, самый важный. Давайте мы его посмотрим. везде где-то есть на слайде. Вот он. Так, еще другой слайд. Сейчас попробую найти, как нам слайд нужен и более полезен для этого разговора. Сейчас найду подходящий слайд. Вот он. Вот подходящий слайд. Загружается, уважаемые коллеги, пока мы еще, так сказать, в свободном плавании, вот эта кнопка «Оформление карт». И она тестируется. Вот в связи с этим все недоработки программного обеспечения. Если сегодня программист будет, он... Не просто их убрали, потому что убрали, хочется. А потому что технически тестируется этот вопрос. И все получается. А к понедельнику, то есть завтра, надо чтобы уже получилось. Поэтому они работают. 40 человек. Работают над этим. Это мы с вами беспокоимся, а они заняты другим. Надеюсь, вы меня поняли. Услышали, Да. Так, если было, то сейчас нет. Совершенно с вами согласен, да. Почему убрали, я сказал. Значит, давайте поступим так. Вот оставляем эту партнерскую ссылку, она всем известна. Я так понимаю, что все коллеги, которые находятся у нас, у нас сейчас 65 человек, все являются зарегистрированными партнерами клуба. А в клубе сейчас уже более 40 в человек. Старт, когда? Очень бы хотелось, чтобы это было завтра в понедельник. К этому программисты и администрация клуба и поводят эту работу. Разобрались, да? Тогда мы приступаем с вами к этому вопросу. То есть знакомство с этими материалами. Большая часть вырезала именно так. Разрешите эту запись, записанную мной комментарий, выложить на своем канале YouTube. YouTube заработок Разрешите в интернете. Запись, то есть, которая будет запись, Сергей Васильевич. записанную а. мной и выложить на своем канале YouTube. Я правильно понимаю, Сергей Васильевич, что вы планируете сделать запись этого нашего брифинга? Правильно? Вопрос с картами можно YouTube, пользоваться. заработок границей. в интернете. Эти вопросы Сергей как Васильевич. раз мы и рассмотрим. Я уже записываю. Сергей Васильевич, пожалуйста, записывайте, что неважное будет обрежение. Хорошо. Зовут меня Николай Александрович, бабинец, город Минеральные Воды, Ставропольский край, Юг Российской Федерации. Идем дальше по этим конкретным вопросам. Мы оставим его сравнительные выгоды, вы их знаете. Теперь, пожалуйста, настройте слушать и отвечать на те вопросы, которые мы будем освещать. Мы переходим к разделу, который, к сожалению, не каждый может прочитать, поэтому вот уже четвертый раз возвращаемся к нему с разной группой людей. А бывает, нас уже сейчас до 100 человек на встречах. Спасибо вам, кто в этот воскресный вечер нашел время пообщаться. Значит, этим людям это интересно. Итак, общее положение, условия заказа и доставки карты. Каждый участник клуба может имеет право оформить заказ на карту клуба, а также на банковскую карту. Заказ карт происходит исключительно на странице заказа, на сайте, который адрес которого нам известен клуб cashbackru из личного кабинета участников. Другие способы заказа карт являются незаконными. Заказ карт осуществляется путем заполнения анкеты участника на странице заказа. Участник должен написать достоверную информацию о себе в адресе доставки. Доставка карт производится на адрес, указанный исток участником при заказе. И мы конкретно поговорим об этом в отдельном разделе. Все карты доставляются Почтой России по тарифам, указанным ниже. Мы тоже их подробно рассмотрим. Вот первый маленький блок. Если здесь вопросы и что можно э, проинтерактивить, пожалуйста. Если вопросов нет, высказывайте свое мнение, мы переходим к следующему подразделу. Нас сейчас больше 70 человек, поэтому, Лариса, вам спасибо, но желательно бы услышать и других коллег. Казахстан можно карту заказать. Мы вернемся к этому вопросу обязательно, Алла. Хорошо. Ну, можно будет в конце концов вернуться. Итак, следующий раздел. Если мы с вами э, уже имеем в понедельник, вторник, активную кнопку заказ карт, мы заполняем анкету участника, все, что в ней будет предложено на странице заказа. И указываем достоверную информацию о себе в адресе доставки. И отправляем ее. Клуб получает нашу, э, наш заказ. Формирует его в течение нескольких дней в большую партию. Для, на заказ банком на изготовление карты. Когда мы заказали, мы должны знать, и сейчас познакомимся, что будет комплектоваться при заказе. Мы получим что? Во-первых, посылку, которая сверху будет иметь опись. И можем уже на почте, а каждый будет получать индивидуально. Независимо от того, что вы все три, пять или двое живете по одному адресу. Каждый будет ходить на почту со своим паспортом и получать эту посылку. В ней должно быть заявлено следующее. Карта клуба именная. Одна. Карта банка Mastercard -карт, только участникам из России и стран СНГ. Чтобы не было вопросов, давайте определимся, кто входит вот в этот список. Участники из России и стран СНГ. Р граждане, живущие и участники в Российской Федерации, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане и в Украине. Все другие. Места проживания Прибалтика, Грузия это уже будет Европа, Азия и далее везде. Для этого у нас при регистрации есть кнопка Резидент другой страны. Итак, что еще будет в посылке? Карта клуба именная. Карта банка MasterCard, -карт», только для участников из России, страны СНГ. Инструкции две. Одна по активации карты клуба, другая по активации банковской карты. Следующий. Договора сотрудничества с клубом. Два экземпляра каждый участник получит. С синей печатью подпишет и отправит сначала значит, скан своего договора, что он дает согласие и понимает, что написано в условиях договора. А потом и в последующем течение месяца-двух досылает живой договор, второй экземпляр. Также будет договор о региональном представительстве два экземпляра, только для желающих стать официальными представителями в регионе. Здесь же будет брошюра со списком подключенных предприятий, партнеров и банков. Брошюра со списком включается в доставку. А также рекламная продукция клуба для каждого в нее входят визитки, листовки, наклейки, значок клуба, ежедневник с логотипом клуба, ручка с логотипом клуба. Количество рекламной продукции зависит от количества партнеров в структуре участника. Переходим к вопросам по подразделу комплектация посылки, которую мы заявил клуб нам доставить после нашего успешного правильного заказа. Знакомимся с вопросами. Доставка платная. Так все бесплатно. Да, доставка и ранее почтовые услуги никогда не заявляли, что они будут безоплатными. Безоплатными все, что касается изготовления всех тех материалов, которые я сейчас перечисляю. Казахстан можно карту заказывать и поподробно мы сейчас еще раз к этому вернемся. Какая цена доставки? Цена доставки будет рассмотрена раздельно по всем республикам, краям и областям, не только Российской Федерации, но всего мира. Чуть-чуть позже это есть в плане нашей нашей с вами встречи. Доставка. Так, есть ли еще вопросы? Какая цена доставки? уже объяснили. Если здесь вопросов нету, пока что по разделу комплектация напишите, что далее, либо какие вопросы, пожалуйста. У нас более 80 человек, я торопиться не буду, каждый из вас, а здесь есть и Белоруссия, и Крым, и Украина, и, наверное, Израиль, другие страны, Ростовская область, дальше я не могу видеть. Там не обозначено. Так, когда оплачивать бандероль? Геннадий, э, бандероль оплачивать, тоже сейчас я говорим, но как только вы будете делать заказ, сразу выскочит эта сумма. Даже если вы ее не знаете. Сейчас мы с этим будем знакомиться. Давайте рассмотрим тогда, если нет пока э, вопросов. Комплектацию мы рассмотрели. Смотрим следующий вопрос. Мы получили посылку, как нам активировать карты. Активация карты клуба происходит после ее получения путем введения номера карты в личном кабинете. То есть, понятно, посмотрели на карту клуба, своя фамилия, ее номер ввели э, в личном кабинете и все, она привязана. Следующий раздел. Активация банковской карты. Активация банковской карты происходит после ее получения. Введение названия банка и номера карты в личном кабинете, а также непременно участник после получения банковской карты обязан активировать ее лично своим присутствием в представительстве банка, выпустившего карту. Это касается только участников из России и стран СНГ. Повторять не буду, мы уже оговорили. А вот участники из стран Европы, куда входит Балтика, Грузия и другие страны, Европы, всех остальных стран Азии, Америки, Австралии, привязывают в личном кабинете твою собственную банковскую карту, на которой будет производиться вывод денежных средств. Карта привязывается путем введения названия банка, выпустившего карту, и номера карты на лицевой стороне, в личном кабинете участника. Еще раз обращаю ваше внимание, все, что я в конце прочитал, не касается большей части из нас с вами. Это касается только участника, кто у нас зарегистрирован. я знаю, есть там с Кипра, Израиля, э, ну и других стран, есть Италия, Испания. Для них это касается привязывать в кабинете свою собственную банковскую карту. Раздел подраздел активация карт мы с вами прослушали. Давайте посмотрим с вопросами, как дело обстоит. Где действует клубная карта? На земном шаре. Клубная карта действует везде, но более Правильно ее применять у банка, вернее, у предприятий и торговых сетей, которых больше 1200, в том числе круг, где есть привязка к стикеру нашего клуба. Стикер клуба, как вы знаете, выглядит вот как на этом слайде. Старт когда? Предоплата возможна. Предоплата. Еще раз мы читали и будем читать по предоплате. Мы делаем заказ, высвечивается сумма, мы находим систему оплаты, оплачиваем и отсылаем заказ. Мой реферал лежит в больнице в тяжелом состоянии. Как она может получить карту? Она же будет получать по адресу, по адресу, по заказу карты. Вопрос в том, как она сходит в банк. Желаем вашей, вашему рефералу скорейшего выздоровления. Старт когда? Заявлен понедельник, то есть завтра. Где действует клубная карта? Старт, когда? Господин Семенов, по-моему, вы есть с активным участником. Напишите, пожалуйста, вопрос туда. Либо ответьте сами. Не надо долбать одним иконжим как вот э, больше нечего спросить, конструктива больше, пожалуйста. У себя в Израиле нигде не видела такого знака. Какой же мне смысл? Хороший вопрос, Галина. А в Израиле вы долго не увидите этот знак. Спросите, пожалуйста, Бадаляна Рафаэля, который имеет структуру в СНГ уже более 2000 человек. И будет получать в шекеля то, что ему причитается. Если вы что-то не поняли... Можно еще уточнить. То есть, еще не имея карт на руках, уже деньги надо перевести. Да. Так, мы с вами читали, еще раз прочитаем. Давайте прочитаем. Стоимость доставки. Мы переходим к разделу стоимость доставки. Стоимость доставки зависит от страны и региона участника и автоматически расставляется при заказе карт. Стоимость доставки, то есть услуг почты, почта не будет, почта в кредит не работает. Стоимость доставки зависит от страны и региона участника. И автоматически поставляется при заказе карт. Поэтому вы делаете осознанный заказ, если вы в чем-то сомневаетесь, ну, значит вы заказ не делаете. Для участников из России стоимость Доставки составляет от 230 до 390 рублей, в зависимости от региона. Таких регионов 5, тарифных регионов мы их рассмотрим. Для участников из стран СНГ, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикин, Туркменистан, Узбекистан и Украина, стоимость доставки составляет 350 рублей. Для участников из стран Европы, Азии, Америки, Австралии, стоимость доставки в ссылке... Ее содержимое, о чем мы говорили, составляет 650 рублей. Способ оплаты доставки. Оплата, онлайн оплата через популярные платежные системы, которые появятся у нас в кабинете. Либо будет предусмотрена также оплата на банковский счет, который будет указан э, с реквизитами у нас в разделе заказ карт. Переходим к вопросам на эту тему и другим зловодневным нашим. Так, в Израиле, мы разобрались с Израилем, за услуги почты, я только вошла, поэтому господина Бадаляна найти не смогу. Сможете, зайдите в свой личный кабинет, его фотографии уже там два месяца, со всеми его данными, адресами и так далее, если вам это интересно. То есть это может делать каждый, Галина. Я понимаю, что вы новичок, еще не совсем разобрались. Пожалуйста, и с нашей помощью задавайте вопросы, чтобы можно было разобраться. У меня несколько банковских карт. Зачем мне еще неизвестного банка? Это решаете вы сами. Если у вас банковские карты, которые у вас есть, устраивают, они вам платят кэшбэк от 1000 до 150 тысяч рублей, и от 8 до 10 тысяч долларов в месяц, пожалуйста, вам не нужна абсолютно карта этого банка. Это вы разберитесь, пожалуйста, Александре, задайте. Не надо, такой вопрос не совсем корректный. Когда будет известный магазины, где будут использоваться карты клуба? С получением посылки, а также в личном кабинете после открытия мы с вами разбирали, что приходит у нас там написано, давайте вернемся еще раз. Комплектации посылки, чтобы не было вопросов. Наверное, не расслышали. Комплектацию посылки входит, помимо карт для участников из России и СНГ, клубной и банковской, инструкции по активации этих карт, договора о сотрудничестве с клубом Каждый участник получает региональный представитель будущий получает и брошюра со списком подключенных предприятий партнеров специально отпечатана у кого плохо работает принтер либо интернет чтобы она была на руках посылке плюс те материалы которые мы перечислили от клуба какие называется рекламная продукция пожалуйста еще вопрос карта какого банка будет вам она придет, вы будете знать, какая карта какого банка. Всего банков, которые изъявили сотрудники, заключили договора с клубом более десяти, они нас с вами делят в равных количествах, и условия любого банка, они практически будут одинаковые. Хоть на Сахалине, хоть в Калининграде, хоть на Камчатке, хоть в Магадане, хоть в Ставропольском крае, хоть здесь. они одинаковые. Какими электронными кошельками можно производить оплату? Сергей Васильевич, э, очень надеюсь, что это уже завтра появится у нас в разделе заказа. Если пароль не запомнили, можно ли его будет восстановить? Там По-моему, есть кнопка «Восстановить пароль». А вообще-то эти вопросы, уважаемые коллеги, э, вы же понимаете, что я или Оксана, Александр Федорович, или когда вы будете вести... Мы с вами активные участники клуба, мы не учредители и не технические работники. Поэтому в Европе вопросов не задают, больше пишут службу поддержки. Это мы уже с вами можем что-то даже исказить. Поэтому лучше обращаться в этом случае в это самое. Если бы на картах оптового получателя был один и тот же номер карты, то цена услуг почты оплачивалось где-то 75 рублей. Например, за два десятка карт. То на картах разные номера. Следовательно, цена от 200. Номера разные. Это персональные документы. Вчера объясняла Оксана. Я сейчас попрошу ее, если она есть, пусть она еще расскажет. Пересылка карт имеет определенные условия, как их пересылать. Оксана... Э, маякните, пожалуйста, что вы слышите И вот в отношении карт Почему они раздельно, Ответьте, пожалуйста Оксана Гордина Уссулия, Сибирская, Иркутская область Если вы есть, маякните, пожалуйста Ответьте Так, есть сейчас, Оксана Этот вопрос еще Меня слышно? Ответьте, пожалуйста Плюсики поставьте Спасибо, Николай Александрович За такой вопрос, конечно, я на этот вопрос отвечу и хочу попросить вас не паниковать по поводу получения плат карт, друзья. Руководство клуба пошло нам на такое большое хорошее дело, что мы сейчас боимся заказывать карты. Ну о чем речь, друзья? Все бесплатно. Вот даже элементарно, да, давайте посчитаем, сколько стоит до нас доставка вот таких посылочек, о чем говорил Николай Александрович. Это минимум, минимум, обошлось бы, но ну, я не знаю, рублей около 600, самый минимум, понимаете? Руководство клуба связалось с руководством Почты России, и Почта России для нас сделала такую услугу, что мы оплачиваем не за доставку, друзья, а мы оплачиваем только почтовые сборы, от которых мы в принципе не можем отказаться. Что такое почтовые сборы? По российскому законодательству на сегодняшний день доставка карт просто в почтовые ящики запрещена, друзья. Только посылками первого класса, понятно, да? И вот это, за, этот, за этот первый класс, друзья, мы сможем заплатить только почтовые сборы. Ни для кого не секрет, что доставка очень дорогая, поэтому, друзья, Отнеситесь к этому серьезнее. Поймите, что, что э, инвесторы даже пошли на такие э, затраты, да, чтобы выпустить для нас такие блокнотики, чтобы э, представить именно хорошее лицо клуба, что мы не просто так с улицы, а к нам отнеслись именно с великим уважением, с доступным подсчетом, а мы сейчас говорим о том, что нас хотят а нам нужны карты и так далее и тому подобное. Никто ничего у вас, у вас не будет. Вы будете, вы будете карты активировать в банках. Привязку тоже. Договора будут у вас, друзья. Ну разве это не серьезно? Это очень серьезно. В чем заключается наша задача? Рассказывать всем знакомым, друзьям, родственникам о том, что это действительно хорошо для нас с вами, друзья. Поэтому, пожалуйста, не нужно скепти скептицизма, а просто подождите. Все откроется, мы все с вами увидим. Ну и что, что карта придет другого банка, не того, которого вы хотите. Все, вопрос. -то? Условия все равно одинаковые. Годового обслуживания нет. Процентов за снятие в любом банкованте мира нет. Пожалуйста, пользуйтесь, еще 10% на годовой остаток. Кто вам такое даст? Конечно, Николай Александрович правильно сказал, если вам какие-то другие банки дает возможность заработать большие деньги, пожалуйста, пользуйтесь. И не нужно заказывать карты от клуба, вас никто не заставляет, друзья. Никто первым классом по описи, по описи, кстати, тоже это дело платно. понимаете, да? Вот Геннадий Калуга отправляет первым классом по всей семье дороже 47 рублей, нет почтовых расходов. Вы поймите, пожалуйста, что вы как частное лицо, а здесь компания. У компании намного будет ответственности, понимаете, да, что это, естественно, не стоит никаких в рублей. К этому нужно отнестись. Что? Вы что, разоритесь из-за каких-то 230 рублей? Нет? Не разоритесь. Или разоритесь? Если разоритесь, пожалуйста, не заказывайте карты, они вам не нужны, не хотите, вам это не надо. Я думаю, я сказала вам все четко. Никто не заставляет вас эти карты заказывать. Никто, никак. Не хотите, не надо. Закройте вкладочку, выбросьте из головы наш клуб и все, и забудьте об этом. Если вы хотите действительно получать какие-то, рассказывайте и все. Оптом дешевле, пожалуйста. Ради Бога, Геннадий, можете набрать карты, рассылать их оптом, кому вам заблагорассудится. Только за это, хороший мой, попадете под стачки. Пожалуйста. Отсылайте оптом, кому что хотите. Клуб идет на серьезные меры. Это серьезно. И к, ваш, к вам лично, Геннадий, клуб относится очень серьезно, потому что вы для него. Вы для него. Именно человек с достоинством, гражданин. Я вот вчера мне, вчера кто-то писал, я рассказывала, вчера кто писал, мне пришла карта, а в мне просто в почту кинули, и я ничего не платил. Да не вопрос, пожалуйста, но я просто сижу и думаю взяла просто на смех, перевела вот эту ситуацию, да. Получается, вас просто оскорбляют таким образом. Каким образом вас оскорбляют? Представьте, да, вы, значит, сидите, ребенок, вот представьте, что вы ребенок, да, сидите, играете какими-то игрушками. Пришла к вам мама, у нее в руке новая игрушка, положила рядом с вами и сказала, ну, захочешь, воспользуйся. Скажите, неоскорбительно, вот по отношению к этим актуальным картам. Не оскорбительно, как вы, вас просто вот так вот вам в почтовый ящик кидают эти карты, да, и вам не оскорбительно. А если бы вам сказали, уважаемый Геннадий, не знаю, извините, пожалуйста, отчество, не знаю, придите, пожалуйста, вот вам пришла бумажка, придите, пожалуйста, получите карту и так далее и тому подобное. Сходите, пожалуйста, в банк, официально вас приглашаем, да, ее активировать. Неприятно? Приятно. А когда к вам просто как собачкам и так бросили, согласитесь, это ужас. Поэтому, друзья, если вам не нравится, если вы не хотите, ради бога, вас никто не заставляет. Но вот так унижать, за каких-то 200 рублей, унижать самих себя и унижать своих оппонентов, унижать тех, кто действительно, кому интересен наш клуб. Но это, извините, это уже из ряда вон выходящих. Каждый делает свой выбор сам, друзья. Поэтому вам нужно именно самим определиться, нужен вам наш клуб или нет. Хотите вы в нем работать или нет? Хотите вы от него зарабатывать или нет? Здесь каждого, каждого именно свое и свои вот эти вот решения. Понятно, да? Вот. Поэтому, кто хочет, пожалуйста, регистрируйтесь. Не хотите, не, не регистрируйтесь. Не нравится, забудьте о нашем клубе. И все. Просто тогда уже вы сейчас не готовы оплатить за карту, да, допустим, скажем так. Не готовы. Не надо и не заказывайте. Подождите какое-то время. Придет тот момент, когда вам станет интересно, только после этого закажете себе карту. Ничего страшного. Ничего не случится, если вы сейчас на старте, когда откроется заказ карт, не случится, что если вы сейчас не закажете. Вас никто не, вас никто не заставляет. Просто примите для себя правильное решение, самое главное. Подумайте. Если вы сейчас не готовы, подумайте. Хотите? Пожалуйста, не ты, Пожалуйста, то же самое. Вот. Поэтому, Николай Викторович, я думаю, что у людей вопросы, я передаю слово вам. Я думаю, они, граждане наши, партнеры, подумают сейчас и будут задавать правильные вопросы. Спасибо, Алексей. Спасибо, Хорошо, Спасибо, Хорошо. уважаемые коллеги, давайте продолжим в отношении наших конструктивных вопросов. Во-первых, я поддержу Оксану и то, что есть. Никто никого в клуб не тянет, никто никого не уговаривает. Приглашайте коллеги в свою структуру тем, кому это надо. Кому не надо, не надо их приглашать. Все, все очень просто. Совершится есть способом. Это не сетевой маркетинг, это клубная деятельность. Я в ней состою ни не один год и прекрасно понимаю, не надо никого уговаривать. За 50, за 100, это все... Пустое, неконструктивное, не нужно абсолютно. Можно узнать название банков, которые изъявили желание сотрудничать. Что это вам даст? Вы узнаете, но кроме Сергея у вас никого нету, это вам даст какую-нибудь пользу с точки зрения партнерской структуры. Нет. Зачем вы это спрашиваете? Просто чтобы быть более умным, задать вопрос конструктивные вопросы, пожалуйста. Конструктивные? Все остальное, так сказать, притрется. Я из Беларуси, в любую точку России, ну, шлите на здоровье. Как будут рассматриваться региональные представители, по каким критериям, сколько будет таких представителей в данном регионе? Ответ на этот вопрос уже месяц висит на сайте Анатолий Санапо. Если вы новичок, в конце напомните, я вам сброшу ссылку, вы именно... Янока Эдуардовича, где он отвечает на эти вопросы. А все остальное почитайте во вкладке региональные представители. Там все четко однозначно написано. Критерии работать. Не халявить, а работать, представлять клуб, и иметь договорные обязательства и их отрабатывать. Так, еще Разрешите вопрос. Вот вы тут э -э вопросы. Пожалуйста, кто-то обозначьте себя, пожалуйста. Ну, можно... Юрий Луганск. Вас не надо. Уберите, Ольга, с Хадыжинска кнопочку. Юрий Исанска будет задавать вопрос. Юрий, сейчас уберет Ольга, если услышит. Потому что идет эхо, я не слышу. Я вот, пожалуйста, говорите. А, у меня такой вопрос. Если, вот, допустим, человек захотел позже, за да? Когда... Uh, ну Я почему спрашиваю, я просто в Луганске, а ну, там, ну, хочется работать и зарабатывать. Uh, у нас сейчас такая ситуация, пока что банки не работают. Ну, может можете в курсе у нас не очень сейчас хорошо, скажем так. Вот. Ну, то есть, могу ли я, вот я, допустим, буду в клубе работать, а чуть-чуть позже закажу, будет ли мне начисляться там деньги или как-то? Ответ на этот вопрос, Юрий, я не знаю. Так как вы ее Почему? поставили, я не знаю, как ответить я на, я на... Ну, ну, вот, смотрите. смотрите. Я смотрите, понимаю, я просто... как вы спросили, но вот, я не вот, понимаю, вот, как вот, вы будете, вот, как вам будет начисляться, Давай я на вы, ну смотрите. Юрий, вы вступить в клуб можете в любое время. Структуру стройте, пожалуйста. Все. Мне да, пределов ну, Луганского, мне пределов. Юрий, я... а с этой структуры уже будет какой-то доход на мои. Да. Ну, ну, я понимаю, на не меня не не или не не не не нет. Заказа не карточек. Не я вам расскажу сейчас, выключите микрофон, чтобы не панить. У нас да. просто еще платиться неоткуда, если честно. Ну понятно. Я говорю, выключите микрофон, я все сейчас вам отвечу, пожалуйста, чтобы не панить. Микрофоны все выключайте, пожалуйста, нажмите на кнопочки панить. Людмила. Людмила, но Юрий, лично для вас вопрос, ответ на ваш вопрос. И для других граждан, которым интересен клуб, но не хотят сейчас заказывать карточки или по какой-то причине не могут, не смогут, как вот Юрий рассказал, не смогут вывести средства. Я вам хочу сказать, что вывод средств денежных да, на карты будет свободный. Там будут какие-то условия по датам вывода этих денежек. Поэтому, когда вы из кабинетов будете выводить на карты, то можете воспользоваться, допустим, своими какими-то кошельками, допустим, яндекс кошельками, WebMoney, вот такими вот интернет, допустим, услугами других провайдеров. Вот. Далее, если, допустим, у вас есть структура, и структура у вас работает, также будет делать закупки, да? вы тоже будете получать. У вас в кабинете будут отображаться, это все будет начисляться. На сегодняшний момент вы можете не заказывать карту, а когда у вас появится возможность это сделать, то вы спокойно себе закажете карту, и она вам придет туда, куда вам будет удобно. Поэтому карточки абсолютно, абсолютно конвертируемы, можете пользоваться любыми интернет- провайдерами и спокойно переводить туда, допустим, на тот же Kiwi кошелек, на Яндекс Майн, там PerfectMoney, Яндекс кошелек и так далее и тому подобное. Потому что карточки дебетовые и ими можно в любых, в любых направлениях без ограничения пользоваться. Хотите, можете просто пополнять ее, снимать, расплачиваться там карточкой в другом месте или в интернет-магазине делать покупки также через эту карточку без теш клуба Потому что это абсолютно а, такая свободная в управлении карточка. А что, еще ваших... много вопросов, разрешите. Я думаю, Юрий, я на ваш вопрос ответила. И всем, я думаю, понятно. Спасибо. А если, смотри, у меня из электронных денег есть 7 тысяч долларов на, на гигамоле от Авора. Это вопросы не к нам, мы технические вопросы, Юра, не решим, мы будем гадалкой заниматься. Это надо писательский отдел, э -э Кирилл Новиков и другие. Э -э свяжитесь с ними подробнее или Олег Малышев, потому что мы, дилетанты, будем немножко вам говорить, вернее, множко, а истины там будет совсем мало. Туда, пожалуйста, обращайтесь. Смотрите, коллеги, вот мы сегодня презентации не делали, и есть куча вопросов, которые просто люди не понимают. Что такое карта, и откуда, какие она выполняет функции. Давайте мы еще раз посмотрим. Каждый хочет свою карточку к чему-то привязать. Для чего клубная карта? Для того, чтобы через терминал программа считала и определила покупателя. А далее клуб, чтобы оговоренный возврат, отправился на счет клуба и потом нам пошел на нашу карту. И второе, банковская карта клуба и тех банков, которые сотрудничают с клубом, только эти банковские карты привязываются к нашему личному кабинету. Это дебетовая карта клуба, извините, дебетовая карта клуба, на нее перечисляются наши личные наты и возвраты шести уровней. Этой картой мы можем пользоваться, как любой другой банковской картой, платить, снимать не только у магазинов и предприятий, партнеров клуба. В любых местах, если там есть остаточная наличность. В дальнейшем кому-то из нас эта карта заменит все остальные карты, потому что на ней всегда будет пополняемая наличность карточная. Все. Давайте перейдем еще раз если это Разъяснением недостаточно было. Э, Кто-то хотел спросить голосом. Голосом только конкретно, пожалуйста, э, Краснодарский край, Хадыжинс, пожалуйста. Понятен, я отвечаю. это уже много раз проговаривалось. Давайте еще раз проговорим. Вопрос ваш понятен. Вы живете в маленьком населенном пункте, сомневаетесь, что у вас вообще есть магазины, вам товары привозят с самолетом и так далее. Но если вы строите свою структуру, как строят люди из Испании, Италии, в Российской Федерации, вы будете получать на свою заказанную карту возвраты и периодически будете делать покупки. Вас так ответ устраивает, пояснения такие вам понятны. Объяснить им надо следующее, вот дадите им перечень, у вас на тот момент будет магазинов, вот магазины, которые будут у вас и в Краснодарском крае, вот значит логотипом, список их будет у вас на сайте, вы все это будете знать. А остальные магазины вы будете как региональный представитель, либо у вас будет кто-то другой заключать договора. Вы просто еще немного были на наших встречах, и вам это непонятно. Сейчас есть не стал, а это не имеет значения. Я но еще попробую объяснить свою позицию. Послезавтра появятся эти магазины. Оля, Оля, у вас завтра появится перечень магазинов. Но у вас ни одного человека нет. Что вам эти магазины дадут. Я уже два месяца строю сеть. В этом смысл. А магазины все равно появятся рано или поздно. Миллионы вложили учредители в этот клуб. Поэтому моя уверенность строится на этом. Я пытаюсь вам ее тоже передать. Если у вас вопросов нет. Человек даст за доставку, допустим, 250 рублей. Один человек, два человека, миллионы людей, да? То есть, как бы, не, не получится так, что э, денежки, как бы, в клуб придут, а люди не смогут пользоваться этими картами, потому как не будет таких магазинов. Вы То, просто не понимаете этого, не торопитесь заказывать карту. Оля, я с вами не собираюсь спорить. Это разговор человека, который мало знаком с условиями клуба. Знакомьтесь... Я отвечаю вам. Вы понимаете или нет? Знакомьтесь, не уверены сегодня, не заказывайте. За других не решайте, пожалуйста. Кто там миллионы? У нас всего 40 тысяч. Пожалуйста, дайте возможность на другие вопросы. Спасибо. Очень интересно. Ответьте на вопрос Надя по поводу налоговой инспекции. Что имелось в виду? Я не знаю, что там было в вопросе, уточните. Но дело в том, что у нас не скидки. У нас не доходы, у нас не бизнес-клубы, а возвраты. А возвраты по законодательству налогом не облагаются. Вот весь ответ по поводу налоговой инспекции. Зам. Генерального директора на вебинаре сказал, что вывод денег производиться не будет. Он по-разному там говорил, и в том числе, как будет в договорах. А если не будет выводиться, я, например, спорить с этим не буду. Я потрачу эти деньги на покупки. Все. Какие проблемы? На сайте есть документ регистрации налоговой. Есть такой документ. Вот сейчас мы его воспроизведем с вами вместе. На сайте есть вот такой документ. Вы, наверное, это имеете в виду. Это регистрационные документы предприятия, которые учредила Клуб Кэшбэк-клуб России, международный клуб. А, так, еще какие вопросы мы не рассмотрели? Конструктивные. Если у меня не будет приглашенных, карту заказывать не стоит. Это вы решаете сами. Вы зачем нас спрашиваете? Я на работу не ходить не буду, но вот заплатят мне или нет. за такой вот... Вроде как бы мы сегодня в детский сад не играем. Это просто программа лояльности клиентов. Совершенно верно, название банков. Ничего не меняет в нашей жизни название банка. Оно появится завтра. Одно могу сказать, что в большинстве регионов России будет Сбербанк. Это вот я знаю точно В Казахстан можно карту заказать. Да, также по разряду Россия и СНГ. Так, доставка, все бесплатно. Какая цена доставки по регионам нужна? Эта цена доставки по регионам или нет? Мы не рассмотрели уже этот вопрос никого интерес, не интересует. Ну значит вы будете заказывать, нажмете и появится там. Если это Сахалин, то будет значит одна сумма, а если Московская область, то будет 230 рублей. Так. Еще какие есть вопросы? Давайте, коллеги, посмотрим. Если бы на... Так, доставка карты в Краснодар, сколько будет стоить? 250 рублей. Так, мы же не захотели слушать те вопросы, которые вам предлагались. Давайте другие рассмотрим. Так, тут вы обменялись, куда дешевле, куда дороже. Я работал в почте. Я недавно отправлял в Москву э, одну отправочку. Я не согласен с вами. Там что-то было... Около 900 рублей, и никак оно не укладывалось 200 рублей. Мне бы хотелось бы отправить было за 200 рублей бандульку, а не получилось. С минеральных вод в Москву. Около 2 килограммов, и что-то было около 900 рублей. Один банк имеет много терминалов, другие надо искать. Этот вопрос решится элементарно, когда банк будет адресовать нам, он знает, если это заказывает Геннадий из Калуги, он знает, какие есть банки, попали в этот перечень 10 и что надо отправить калужанам. это будет сделано. Они уже за нас продумали. Мы, мы же в России живем. Мы хотим знать то, что нам никакого значения не имеет для похода в магазин. А главное, чтобы была карта и на ней, чтобы были деньги. И чтобы оттуда возвращались проценты. Все остальное, на мой взгляд, абсолютно не имеет большого значения. Пенсию сказали перечислять на другую карту. Да, говорили. Ну, для пенсии есть другая карта. Откуда могут поступать начисления на карту? Можно перечислять пенсию? Нет. Уже сказали. Это карта клубная. Давайте мы посмотрим этот вопрос. Видите, все-таки плохо, когда нет презентации. Когда есть презентация, эти вопросы отпадают. Так, вот уже не найду сейчас. А то, что я хотел найти. Да ладно, откуда могут поступать начисление на карту. Начисление на карту будет вот по этой схеме. Давайте мы хотя бы ее рассмотрим. Видно этот слайд, уважаемые коллеги. У нас с вами еще терпеливых. Сколько осталось? Сейчас 85 человек. Так? Цикл движения денег. Виден? Видно? Вот. Участник, покупатель, как он ходил в магазины, так он и ходит. Теперь он изъявил и узнал, что можно заказать клубную карту. Он узнает, какие магазины в его округе являются партнерами. Потому что отсюда идет возврат лично, за личные суммы. Вот вы потратили предновогодние 100 тысяч, оттуда вернется 10%. 10 тысяч вернется. Если вам это не надо, можете дальше не служить. Магазины-партнеры, вы в них идете, предъявляете нашу карту она идентифицирует вас, вы оплачиваете полную сумму, в клуб возвращается от магазина, в котором вы совершили покупки, и на банковскую карту, карту по договору от клуба возвращаются ваши э, проценты в идеальных денег, этот оборот будет длиться от 7 до 10 дней, вы будете видеть движение этих денег и когда они станут активными для того, чтобы их использовать на карте. Еще раз, покупатель выясняет свои выгоды. Становится э, партнером клуба, выясняет, какие рядом есть магазины серьезных сетей, магниты и так далее, ашаны и все прочее. Э, является партнерами, на них висит э, как стикер клуба. Вы заходите, предъявляете, если не является, вас не обслужат там и скажут извините, мы по этой карте не обслужим, у нас договора нету. А дальше вы решите и поймете, что если был бы клуб, вам бы вернули 500, 700 или сразу 70 рублей, а тут ничего не вернут, вы же все равно покупку совершите. Определитесь, пожалуйста, с выгодами, которые дает клуб возврат. Легче будет воспринимать. А причем, что такое по банковской карте, только пенсионный фонд России указать номер. Приглашайте, регистрируйте в САО. Деньги на карту бросаются через терминал, как обычно. А на них не написано пенсии или зарплата. Но ну, это вы уже обсуждаете то, что можно обсуждать в клубе. Это клубная деятельность. У вас в регионе, допустим, в Курске будет клуб, будет региональный представитель Вандины Ванна. И туда к ней будут приходить люди. Вот там вы будете обсуждать эти клубные дела. Клубные дела решили... Лейбористы в Англии в 1672 году, чтобы обсуждать политические вопросы, они создали клуб, чтобы никто им не запрещал это самое. Поэтому клубная деятельность существует давно. Рассматриваем мы свои выгоды, а не вопросы как. Оно все равно поедет, с нами или без нас. Я хочу, чтобы... Так, какие еще есть вопросы, которые э, принципиально... Хотелось бы услышать ответ. Если нет, будем наш субботний вечер переводить в другой режим. Если мы всего-то с вами поработали один час, очень плодотворно. Если еще есть вопросы у коллег, давайте разберемся. Ответим на эти вопросы. Так, читаем, откуда подначление на карту. Это уже нет, значит, вопроса. Значки банков появятся в ближайшее время. Где на сайте эти документы? Я не видел. Ну, не видели, смотрите, я, вы о каких документах говорите? Спросите, пожалуйста, о каких документах. Я же вам не э, подпольный человек, я такой же, как вы. Вы скажете, что это вы тоже не видели. Официальные лица э, клуба, кто учредил этот клуб? Вот эти списки, они вывешены, уже не целый месяц висят. Значит, вы просто туда не ходите. Следующий вебинар «Когда»? Будет висеть объявление уже с понедельника. Наверное, нам выгодно, чтобы, коллеги, вы не заявку пишет один из активных участников сегодня, из этого буду я. Скажите, пожалуйста, нам понедельник, вторник на следующей неделе такие встречи нужны, или вы будете работать уже сами самостоятельно? Напишите, пожалуйста, свое мнение. Анатолий, до нового года не только решено. А вот я беседовал с учредителем и по его сведениям, что числа после 15-20 декабря мы сможем уже совершать покупки. Вот так было мне отвечено на подобный вопрос. А уже в январе увидеть свои начисления, которые можно будет вывести. Нужно, нужны нам такие встречи самостоятельно, будет решать Владимир Зонска. Как говорится, желаем вам успехов и удачи. Оля, карты можно будет заказывать, как только вот на кнопке, которую я вам покажу еще раз. Вот она кнопка, видите, у себя в кабинете, называется оформление карт. Как она будет активна, в ней будет бланк. Он сейчас встраивается, мы сейчас беседуем, обсуждаем. А программисты, 40 человек работают, чтобы это э, получилось. Поэтому наберитесь, пожалуйста, терпения. Имейте, пожалуйста, понимание. Мне недавно только человек написал, как это в других подобных системах планировали в марте, а в октябре только с тремя магазинами договорились. Поэтому, наверное, есть некие сложности и просто нерешенные задачи. Давайте наберемся терпения. И еще, я, например, терпение наберусь по какой причине? Я не теряю ни ничего. Кроме того, что я познакомился с очень многими людьми, регистрирую структуру более тысячи человек, продолжаю с ними общаться, у нас будут возможные другие интересы, и в этом есть выгода. Каких-то материальных потерь в этом клубе впервые за всю свою сетевую и почти 20-летнюю деятельность я не потерпел. Затраты внесет клуб. Наше дело терпеть и учиться, и ждать немножко. Прошу дополнить по региональному представителю. Вы говорили про ссылку. Спасибо, Анатолий. Сейчас я э, восполню вашу заявку. Это будет вот что. Это будет выступление. Ответы на вопросы месячные давности учредителя. Мы тоже его добросовестно э, спрашивали. Так же, как и вы сейчас, может быть, больше. Надеюсь, вам это. Минуточку, я сейчас быстренько ссылочку эту предоставлю вам. Это. Значит, Бейман Янек Эдвардович, он сам представится, и вы вот из вопросов Почитаете и послушайте. Вот, пожалуйста, я уже ссылочку такую нашел. Я понимаю, если вам нужны другие презентации, заходите на наши чаты, заходите в YouTube. Этого уже сейчас материала предостаточно. Вот, пожалуйста, ссылка. Это презентация с участием представителя администрации клуба Беймана Яна Эдвардовича 20 октября. Ничего, позиции не изменились. Просто внимательно послушайте, пожалуйста. До встречи. До встречи нужны и их записи. Ну, с записями Марина у нас не очень активно получается. и нужна запись встречи. Можно предоставить. Но это будет уже месячной давности. Кому-то неинтересно. Хотя, в принципе, ничего не поменял. Спасибо. Какие еще есть вопросы? Тогда наш воскресный вечер проведен весьма полезно. И я надеюсь, что стало более очевидно, что кэшбэк-клуб и наше участие с ним, это все-таки не так сложно. Легко, просто, Это, безопасно, да, юридически ответственно. На нас, да, можно вообще, экономить, а можно да, получать да, дополнительный да, или даже серьезный ну, доход. Ну, Поэтому, человек, всего, Поэтому, пожалуйста, смело разбирайтесь. разбирайтесь и приглашайте родных, близких, знакомых сети, регионы, на, да, магазины, скорее всего, завтрашнюю онлайн-презентацию. Не Если не, нет, активная тоже ссылка тоже, у нас в личном и кабинете и у каждого. Того, что Если вопросов нет, до встречи на новых онлайнах в большем составе позитивных партнеров. Сейчас у нас было сегодня около 80, что около 90 человек. Всем спасибо. Карточки вышли в пост, после заказа. Да, это помощники, активные люди, кто спасибо. Если других вопросов нету, все мы с вами сегодня завершили. Эту неделю непростую, пресс заканчиваем. И давайте пожелаем друг другу терпения, чтобы завтра Появились очень хорошие новости, которые кого-то успокоят, а кого-то, я вам скажу, абсолютно будет как вот с этими документами. Никого сейчас эти документы не волнуют, но раньше только и задавали, покажите, покажите, ну показали, ну и что, У людей в структуре больше стало что ли? Нет, ну просто мы такие вот, мы хотим попробовать, но делать-то все равно не будут большинство из нас. Вот Это выбор каждого, в конце концов. Это не страшно. Спасибо всем. Если есть какие-то вопросы, о нас сейчас еще есть человек, задавайте, если нет, через 3 минуты. И очень большая просьба. Вы зарядились энергией, получили ответы на свои вопросы. Выходя из онлайн-комнаты нашей конференции, нажимайте кнопку «выход», «выход». Ну, что очень много зависает потом когда делаешь профилактику это мешает вот предложение я согласен погуляйте бегайте по кабинету и пооткрывайте укладки совершенно согласен как заказать карточки о как все запущено но если вы не слышали еще раз по просьбе трудящихся конкретно нины нина смотрите пожалуйста заходите там где ваша партнерская ссылка есть там э, вкладка оформление карт. И наблюдаете. Если появляется там уже материал нужный нам, мы делаем заказ. То есть там должен висеть заказной лист. Если его нету, значит наши программисты YouTube, еще с этой задачей не справились. Нам терпения, удачи и спокойной ночи. Особенно в Восточном.